я живу в монреале здесь в торонто стоят строят небоскребы с первым этажом где неприлично высокий потолок помещений на входе когда заходишь то создается ощущение высасывающей воронки как в церкви скажите это делают специально для определенных людей или это просто для красоты нет это для красоты вообще я хочу сказать что высокие потолки обычно должны заставить человека быть более водухотворенным и любое помещение в котором высокие потолки заставляют человека быть не очень приземленным. То есть, если у человека высокие потолки, то он будет больше думать о семье, будет больше думать о любви, о боге будет больше думать. Если они приземленные, то будет больше думать о сексе, там, о своих ногтях, о том, как выживать, о том, как он кого-либо ненавидит. Видимо, это и стоит первой задачей, то есть сделать так, чтобы люди, которые пройдут через это помещение первого этажа и начнут жить в этом доме, не были совершенно приземленными людьми. Я могу сказать, что вот наверняка и сто процентов это благо для тех людей, которые живут в этих домах больше, чем... А почему вам не нравится? А вам не нравится, потому что вы, видимо, извините, что я буду вас сейчас критиковать, приземленный человек, к сожалению. Ну и вам нужно это просто отпустить сказать о а что, как в церкви а что в церкви плохого-то пусть будет как в церкви душа парит что вы можете сказать о третьем предсказании фатима не знаю